Всем привет, друзья! Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. Сегодня я хочу себе сделать вот таких вот несколько мормышек трех гранок, родом из СССР. Очень отлично они себя когда-то зарекомендовали, поэтому сейчас я себе сделаю несколько штук и на примере одной покажу вам, как это легко делается. Для изготовления тельца понадобится либо кусок вот такой вот медной фольги, либо латунной, я буду делать из нее. Также потребуется крючок четвертого номера. Вот таких вот заглотушек я заказал на Алиэкспресс 100 штук. Так что теперь мне хватит их там на несколько лет на изготовление мармышек. И нам нужно вырезать вот такой вот лепесток. Длина у него 12 миллиметров, в широком месте 6 миллиметров, в узком 2 миллиметра. Для начала нужно разметить и вырезать само тельце. Я думаю, тут весь процесс вам показывать не надо. Сейчас все вырежу и покажу готовый результат. Слишком ювелирная точность тут не нужна. Так что вот приблизительно размерил. Приступаем к вырезанию. Фольга режется отлично, обычными ножницами. Вот, друзья, такая заготовочка у меня получилась. Делаем дальше. После того, как вырезали заготовку, сразу же необходимо сделать отверстие подкрепление лески. Для этого берем шилы, делим приблизительно на пополам нашу заготовку. Чуть-чуть ближе к широкому краю отступаем и прокалываем отверстие ровно посередине. Делаем это с лицевой стороны. Отверстие должно смотреть вовнутрь. Вот что получилось. Теперь берем маленькие тисочки, вставляем заготовочку ровно наполовину вдоль и поджимаем. Далее. Подгибаем и при помощи молоточка выравниваем. Вот что в итоге должно получиться. Теперь внутреннюю часть нужно облудить. Капаем туда паяльной кислоты и чем-нибудь ее там размазываем. Извините, руки кривые, а работа ювелирная, поэтому все выскальзывает, но все равно что-нибудь да получится. Берем разогретый паяльник и облуживаем равномерно, везде распределяем олова. Теперь место, где у нас отверстие, нужно повторно расковырять. Так вот ставим заготовочку и также при помощи шила с наружной стороны отверстие развальцовываем и делаем побольше. Теперь нужно облудить крючок. Как вы видите, он с напылением, поэтому необходимо снять здесь наружное покрытие. При помощи наждачной бумаги хорошенечко зачищаем вот эту шляпку примерно до середины. После того, как зачистили, также капаем паильной кислоты и облуживаем. Ну и теперь можно приступать непосредственно к самой пайке. В кусочки винной пробки вырезал вот такую вот канавку. Туда укладываем кельцем армышки, подгоняем его к краю. Далее берем облуженный крючок, четко его вот так вот выравниваем. тыкаем в пробочку, чтобы он никуда у нас не делся. Вот так вот должно получиться это дело. Чтобы олово не заплавило отверстие, берем кусочек спирали. У меня вот уже есть огрызочек, я на нем лью вот такие скользящие грузики. Также его вот сюда вот втыкаем. Ну и теперь все готово для пайки. Берем небольшой кусочек олова, вложим его в нашу заготовочку и начинаем паять. Олова у меня, блин, с канифолью, другого нет, поэтому чуть-чуть у меня будет тут все кривенькое, придется потом обрабатывать над надфилем. Ждем, когда остынет, и мормышка практически готова. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас получилось Такая, друзья, мормышечка Остается мелкая доработочка Вытаскиваем проволоку, берем кусочек Наждачной бумаги и убираем здесь вот этот канифоль, который у меня вылез Немного скругляем краешки Чтобы нигде ничего не цеплялось Не порезаться ну и Дальше ее можно будет полирнуть, эту мормышечку Ну и вот, друзья, как вы могли убедиться Прошло несколько минут работы Первая трехграночка у меня готова Сейчас ее еще полирну После небольшой полировки вот так вот стала выглядеть моя мормышка. Я считаю, что она получилась не намного хуже, чем заводская, которую делали в Советском Союзе. Отправляется она в мою коробочку. Я приступаю к изготовлению следующих. Думаю, на примере одной вам и так все понятно, как это делается. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока и до новых встреч, до новых хороших видео.